Здравствуйте, qr -чане. И пока вы не успели возмутиться такому обращению, скажу, в скором времени это перестанет вызывать таких ярких эмоций. Ведь правительство собирается ввести изменения в законы, которые сделают QR-коды частью нашей жизни. Об этом и поговорим. На момент выхода этого видео принятие закона о QR-кодах планируется на 1 февраля 2022 года. И давайте же разберемся, какие именно изменения нас ждут. Первый законопроект вносит поправки в Федеральный закон номер 52 о санитарном эпидемиологическом благополучии населения. По данному законопроекту QR-коды будут проверять при посещении всех общественных мест на территории России. Второй законопроект вносит поправки в Воздушный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон номер 18 «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». Этим законопроектом QR-коды вводятся для проездов в железнодорожном и авиационном транспорте. Проще говоря, после принятия изменений без QR-кода теперь придется в прямом смысле слово «выживать». Да, в продуктовом магазине и в аптеке вам, как и раньше, продадут все без QR-кода. Но вот если эта аптека или продуктовый находится в торговом центре, то попасть туда вы уже не сможете. А если вы больны, плохо себя чувствуете, а другой аптеки нет поблизости, что ж, придется доехать тогда до другой и скорее всего дойти, ведь QR-коды для общественного транспорта могут вести и без этих изменений в закон. Перекроют лазейку с ПЦР тестами, с момента внесения изменений в силу они действовать больше не будут. Остается только три варианта, это прививка, перенесение болезней или методвод, который сейчас явление очень редкое. А главное все добровольно, вы добровольно выбираете для себя или прививаться или быть исключенным из праздника жизни. Вас не допустят ни в торговый центр, ни в кино, а путешествовать вы сможете только разве что во сне. Даже от работы отстранят и вопрос чем кормить семью ну, станет реальной дилеммой. Не принуждение ли это? Соблюдается ли ваши права при таком раскладе? Ответьте для себя сами. У меня складывается впечатление, что мы стали забывать, что такое это ваша конституция и для чего она вообще нужна. Можно ли ее переписать и менять, голосуя всей страной на пеньках. И в завершении вопрос не в том, вакцинироваться или нет, да даже не в том, доверяете ли вы власти. Поддерживать разделение населения на правильных или неправильных нельзя, это не ведет ни к чему хорошему. Оставляйте свое мнение в комментариях и увидимся в следующем видео.